В 1806 году в императорском университете появляется первый ботанический сад, а на данной территории мы появились в 1985 году указом Кабинета Министров Татарской ССР. С тех пор как говорится здесь проводились все работы по восстановлению и проведению всей, скажем, инфраструктуры данного сада на сегодняшний ну, таком виду.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 Там мы получили семена, был привезен, выращен. Вот на сегодняшний день представитель, как говорится, данного вида, произрастает у нас тропической ранжерея, для него созданы все условия. И точно так же остальные культуры, фихуа и ягодные, они тоже привозят сюда, выращиваются специально для изучения в целях,